Добрый день, дорогие коллеги, здравствуйте, мои любимые ученики. Сегодня я продолжаю свой рассказ о теме «Сила рода» и о факультете с одноименным названием, который есть в нашей школе. Мы учим своих учеников относиться к роду правильно, и путь этот не быстрый. Как любой серьезный путь, он никогда не бывает быстрым. Невозможно за 15 минут постичь все тайны мироздания это к сожалению пока невозможно пока невозможно но можно начать движение в этом направлении прежде всего с познания предпосылок своей собственной жизни предпосылок своей собственной судьбе мы рассказываем вам о программе сила рода который шаг за шагом от простого к сложному ведет вас к этому пониманию Род – это структура. Род – это серьезная структура, в которой женщина занимает не последнюю позицию. А скорее наоборот. Женщина в этой структуре занимает самую главную, первую позицию. И очень важно это понимать, а также понимать, что если женщина не начинает заниматься оздоровлением своего рода, этим не будет заниматься никто, потому что мужчинам этого не дано. Просто не дано по природе, даже если они будут этого очень хотеть. Такое право есть у женщины. Именно об этом праве и о механизмах, каким образом можно, изменяя себя, изменять атмосферу в своей семье сначала, а потом и во всем роду, как кровников, так и некровников, есть книга, которая называется «Настоящая женщина». Книга это Написано таким образом, чтобы на каждый день в году вы имели определенное задание. На 365 глав разделена она. В каждой главе дается описание проблемы, с которой вам сегодня придется столкнуться. Описание задачи, с которой, которую вы будете решать именно сегодня. И если вы будете идти шаг за шагом, не пропустите ни одного дня и выполните все-все-все правила и задачи, и задания, которые есть в этой книге, что, то ровно через 365 дней вас ждет невероятное преображение из человека созерцающего, из человека рефлексирующего на человека творящего. Да, эта книга только для женщин. Как сказано в одном хорошем фильме, если у мужчин есть свои дела, они смело могут ими заняться, потому что я сейчас говорю только для женщин. И упражнения, которые здесь есть, они в основном предназначены именно для женской силы, шаг за шагом. Если вы хотите получить результат, я бы рекомендовала вам начинать упражнение с 1 января. Вот оно так построено, что первый день года является магическим днем вам для начало решения задач. и если 1 января всего года вы начинаете путь, то 1 января следующего года вы получаете результат. Это магическая техника на, на трансформацию выделять один год и один день, где год идет непосредственно сама трансформация, а день на фиксацию результата. Эта книга, как гримуар, составлена именно таким образом, и если вы пойдете по ней, не пропуская ни единого дня, то вы получаете этот результат вследствие механизма магической трансформации. День за днем, шаг за шагом, выполняя упражнения, читая послания, которые зашифрованы для вас в каждом слове, в каждой главе, на каждый день своя магическая задача. Это очень интересный путь, и те мои ученицы, которые этот путь прошли, строго по книге, строго шаг за шагом, через год рассказывали о невероятных преображениях. Себя как женщины, себя как матери, себя как ведьмы, потому что в конечном итоге, рано или поздно, так или иначе, каждая женщина станет ведьмой. Молодая или старая, счастливая или не очень, мать или даже бабка. Но тем не менее ведьма ⁇ это то, что нас всех ждет на нашем пути, пути преображения себя. Когда женщина становится личностью, когда она не согласна быть придатком, она придет на видовской путь, и на этом видовском пути она станет тем, кем хочет, а вместе с ней это право получат ее дети, ее близкие и тех, кого она искренне любит. Ради вас ради ваших любимых написана эта книга. Я желаю вам пройти этот путь от начала и до конца.